просто погружаться в глубину. Вы слышите жизненный шум вокруг. Это очень трудно. Ну, пойти как-то среди этого души. То что С победу честно получу, расколу повесил уничтожу, разлуку проведу встречи. за собой сам же голос. А это не будет... Если вообще, это... She Я же в сне свернуть по кругу и на моей жизни. Дальше будет Лучше крива, чем В окружениях людям Сам шаман вот, Оживляю в клубе. Скучно верить Так отрубим Хочешь в рай Придется Не гляжет